Доброго времени, дорогие друзья и гости моего канала YouTube. С вами Екатерина Клопенко и я являюсь одним из основателей проекта Business Биоси». Сегодня мы будем с вами работать с таким сервисом, как Canva. Этот сервис помогает нам создавать различные интересные красивые дизайны, баннеры, шапки для своих групп, для канала YouTube и так далее. Картинки, превью, ну, в общем, различные презентации. В первую очередь, конечно же, нужно зарегистрироваться. Ссылку для регистрации я оставлю под этим видео. Вы зайдете э, на данный сервис, то есть пройдете по ссылочке, э, выйдет такая вот форма о регистрации. Можете пройти через Google аккаунт регистрацию, можете через электронную почту. Я уже зарегистрировалась и создала свой личный кабинет э, в таком сервисе, как Canva. Сегодня мы будем с вами учиться создавать шапку для канала YouTube. Что нам нужно сделать в первую очередь? Здесь вот у меня ниже, да, на светлом фоне, это мои уже а, проекты. А, нам нужно с вами создать новый проект. Если у вас какой-то специальный размер, а, и вы не найдете вот из всего этого списка да, а, подобный баннер такого размера, то вы можете его себе сами задать. Да? Ширина, высота, пикселях, если не в пикселях, то в миллиметрах дюймах, пожалуйста. И нажать кнопочку «Создать». Мы сегодня будем делать макет, который уже для YouTube-канала. То есть такой макет уже существует. Нажимаем плюсик еще. И вот здесь открываются различные баннеры. Как посмотреть размер? То есть мы наводим на этот баннер. И вот мы видим да, размер 560 на 315. А вот есть специально, оформляем канал YouTube. Да, оформление канала YouTube и наш размер, который необходим для YouTube канала. 2560 пикселей на 1440. И так далее. Вот здесь вы можете посмотреть, их очень много макетов. И если вдруг вам не подойдет размер, я вам уже сказала, да, как а, можно его изменить и настроить. Итак, заходим а, в оформление канала YouTube. нажимая на данный макет. И вот, пожалуйста, у нас загрузилась наша страничка, на которой мы будем с вами работать. Нам предлагают различные уже созданные макеты, которые можно, в общем-то, только подредактировать. Например, вам понравился данный макет и вы бы хотели бы его выбрать. Вы нажимаете на него и оформляете вот эту вот саму середину да, так, как вам будет угодно. Но с учетом того, что все-таки... Новичку достаточно сложно понять, где вот эта сама середина, которая у нас будет находиться на ютубе. Да, вы знаете, что в полном объеме мы можем видеть макет только на телевизоре, на, допустим, ноутбуке или компьютере мы видим только среднюю часть. Поэтому все описание, ваше имя или название канала все-все-все вот эти вот фишки они должны находиться в средней части вот поэтому я вам предлагаю воспользоваться вот если вам не нужно, вы можете нажать кнопочку отменить, если вы что-то сделали не так я вам предлагаю воспользоваться сетками, есть так, элементы нажимаем сетки и выбираем вот эту вот сеточку, которая уже делит Наш макет на три части Наша задача сейчас Оформить среднюю часть Ну а верхнюю и нижнюю часть мы оформим чуть позже Для этого Вы должны подготовить папочку на своем компьютере Куда будете скидывать все Интересные, красивые картинки Фотографии Причем не скриншотами А желательно это сделать то есть Закачать, чтобы у вас был хороший объем Вот этой самой фотографии Чтобы он был более четкий Чтобы было красиво Потому что если вы будете делать скриншоты, потом э, сюда вставлять в канву, то, возможно, э, при таком большом размере, как вот, э, YouTube требует, ваша картинка будет размыта. Поэтому с, желательно скачивайте хорошего качества, хорошего размера, хорошего объема фотографии. Еще я вам советую обязательно скачайте какие-нибудь картинки, которые имеют прозрачный фон. Ну, например, чашечки кофе. Да? Или, например, ноутбука. То есть то, что вы хотите видеть на, своём, на своей шапке канала YouTube. С левой стороны есть «Мое». Вы нажимаете. И вот здесь «Добавить собственное изображение». Вот вы видите, что я уже тут много что добавляла. Как это делается? Добавить. Выбираете картинку, какую вам хочется. И скачиваете ее сюда. И вот, видите, пошло, пошло скачивание зелененьким. Сейчас она скачается, и мы приступим к оформлению канала. Давайте пока время, чтобы не тратить. Ну вот, допустим, возьмем вот эту картинку, я уже ее скачала, и поставим ее на серединку. Вот видите, появилась на середине, если мы чуть выше поднимем, она появится вверху. Нам нужно сейчас середина. Теперь, Теперь нам нужно с вами эту картинку. Пододвинуть. То есть мы должны поставить именно то, что мы хотим видеть на своей шапке YouTube канала. да То есть мы можем вверх, вниз двигать, можем вот такую картинку оставить, да, то есть вот этот фон. Да? Ну, давайте я откачу именно вот такой фон. И галочка зафиксировали. Все. Дальше что мы делаем с вами? Начинаем заполнять. Например, вы хотите э, туда добавить свой ежедневник. Вот я ска скачала картинку на прозрачном фоне, книжку. Э, вы можете ее увеличить, видите? Э, повернуть как вам нужно. Э, не забывайте, что любой сервис по дизайну имеет принцип э, наслаивания. То есть э, мы начинаем от основ, и верхний слой будет заканчиваться э, то, что будет лежать сверху. То есть это понятно. Все, что вы сверху наложили, оно будет закрывать э, ваш нижний слой. Поэтому имейте в виду, если вы будете писать какую-то надпись, которую потом захотите поменять, то она должна у вас быть наверху. Или же вам придется двигать элементы. Итак, вот книжечка. Да? Вы можете что еще с ней сделать? Сделать ее прозрачной, например полупрозрачный, да, или максимально э, увеличить эту книжечку, да, уменьшить, повернуть и так далее, поставить туда, куда захотите. Дальше, например, вам нужна ваша фотография. Но э, если мы поставим фотографию вот таким вот образом, да, то она у нас пойдет э, именно на э, саму сам весь экран, да, то есть на нашу основу. А нам нужна просто небольшая фотография. Что мы делаем? Мы открываем элементы, открываем рамки, выбираем рамочку. Причем рамку мы выбираем таким образом, чтобы... Вот смотрите, я сейчас вам покажу. Если мы выберем вот такую круглую рамку, да, то наша фотография будет вверху просвечиваться и внизу. А вот эта вот зеленая часть будет как бы вот закрыта вот этой зеленью. То же самое, что, вот видите, четырехугольник. То есть ваша фотография появится только вот здесь. А вот сюда вы можете вставить что-то еще другое. Поэтому давайте возьмем какую-нибудь рамку интересную. Ну вот, допустим, вот такую, да. Поставим ее сюда. Уменьшим до нужного размера. уже потом поставим свою фотографию. Именно в эту рамку. Вот видите, да? Что она поставилась в эту рамку. Точно так же вы можете нажать на фильтры и э, сделать э, как бы откорректировать свою фотографию так, как вы хотите. Да, допустим. Так, как вам нравится. А, ну, опять же, повернуть, развернуть, как хотите, да, передвинуть в то место, уменьшить, увеличить, может быть, сделать ее полупрозрачной, например, да, вот каким-то там-то образом. В общем, это все ваша фантазия, делайте все, что хотите. Давайте маленько сюда отнесем. Дальше. Как ставить предметы, понятно, как ставить картинки, понятно. Давайте посмотрим, как писать надписи. Набираем текст. Либо вы можете выбрать уже готовый шрифт. Например, да, вы берете шрифт, нажимаете два раза, шрифт у нас загружается, и вы вот вы видите, да, то, что написано, что вам нужно сделать. То есть вам нужно два, два раза нажали, то есть мы сейчас его удалим в группу. просто отменим вот таким образом так раздвинули да то есть у вас уже тут получается шрифт то есть вы можете выделять и писать все что допустим вот мелким например вам не, не, не нужно абсолютно да то есть вы тоже можете вы можете это просто удалить и а, как бы уже передвигать если вам это не нужно то а, мы можем что сделать просто просто написать надпись. Получилось множество у нас открылось, но ничего, сейчас мы вот это все удалили, все удалили. Я просто написать надпись, то есть просто текст, да, вот добавить основной текст, открываете и вот текст вы пишете, например, выделяете его. онлайн проекта да? давайте выделим цвет чтобы нам было более ярко например красным да если вы хотите другой цвет пожалуйста выбирайте другой какой хотите вот такой например синий да можем выделить выделить наклонить дальше шрифт например выбрать да там какой-то Дальше, да, вот какой нужно, шрифт можно, да, допустим, без проблем. Перенести, куда нам нужно, да, без проблем. Нажали, у вас получилось, да, ну вот вы видите, что его, допустим, плохо видно, вы можете выделить, еще добавить, например, увеличить или поменять цвет допустим да давайте сделаем его например белым как он будет выглядеть вот таким образом то есть все встало то есть вы сами все читаете что еще здесь можно делать вы можете спокойно добавить различные элементы открываете элементы Кроме рамок у нас тут существует а, множество фигур, линий, иллюстраций, а, диаграмм, какие-то значки. Да? То есть вот здесь мы часто пишем «Подпишись». То есть мы можем выбрать себе, например, какую-нибудь стрелочку интересную, да, то есть линия. И вот здесь у нас есть различные стрелки, да. То есть любую стрелочку можете взять вот таким образом Ой, это у нас не стрелка это не стрелка вот например стрелка у нас да то есть вы ее уменьшаете до нужного вам размера да разворачиваете так как вам нужно перетаскиваете например вот сюда да а вы опять же можете здесь поменять на яркий цвет совершенно другой и вот таким образом здесь вот у нас обычно мы пишем наши социальные странички или регистрация в проект и вот можете эту стрелочку сюда поставить, да? Вот таким вот образом делается вся шапка. Дальше вам нужно заполнить нижние части, то есть вы опять открываете моё, берете вот эту свою картинку, можете сделать ее вот таким образом, ставите, можете точно также продлить. То есть это будет важно для того, кто будет смотреть э, с телевизора. Если вы смотрите, конечно же, с экрана компьютера, да, то есть двойной щелчок, и картинка начинает двигаться. То есть мы передвигаем, чтобы ее зафиксировать, мы ставим галочку. Вот так вот у нас получилось с вами. Э, ради бога, можете писать, менять, все что угодно ставить. Теперь, как эту картинку сохранить? То есть эта картинка будет сохраняться сейчас э, как раз в формате для YouTube. То есть, вот в таком э, большом э, э, с большими пикселями. Вы, вам нужно нажать скачать. Вам рекомендуют э, в PNG. То есть, вы тут уже сами выбираете. Да? То есть, если вы делаете резюме, вы можете для печати от да, PDF взять или стандартный PDF и так далее. И скачать. Начинается скачивание. Все, то есть вы можете поделиться, если вам вдруг э, хочется да, это сделать. <coughs> вот скачалось, мы сейчас откроем загрузки, папка загрузки. Капочка, проводник открывается, да? Открываем загрузки. И смотрим э, наш файлик. Так, сейчас мы его с вами найдем. Вот он, вот он, файлик. И мы можем его, ради бога, закачать потом на канал YouTube. Я вам сейчас покажу. Вот так вот он будет выглядеть. Давайте мы зайдем на мой канал. И попробуем с вами скачать и посмотреть, как это все будет выглядеть. Так. Файл, загрузки. Сейчас загрузится. И мы посмотрим, ваш, как вообще выглядит кодировка сама. Вот, давайте посмотрим кодировку. Вот видите, да, что вот эта вот средняя часть, то есть она попадает четко, как положено. Поэтому, чем мне канвай нравится, что не нужно париться, а вот это вот, соблюдать размеры. То есть, все четко, так, как вам хочется. Если хотите, давайте мы сейчас посмотрим, как это будет выглядеть на моем канале. Вот идет сохранение. И вот таким вот образом все получилось. Вот теперь обращаю ваше внимание, смотрите. Картинка размыта, потому что я скачала именно скриншот. Если же вы поставите сюда оригинал, то есть вы скачаете с интернет какую-то картинку хорошего объема, хорошего качества для того, чтобы ваш канал был презентабельный, то, конечно же, это все будет четко и красиво. Но э, все в ваших руках, ради бога. Пользуйтесь, пробуйте, дерзайте, делайте красивые проекты, делайте красивые шапки, делайте красивые превью, все в ваших руках. Что ж, дорогие друзья, приглашаю вас в свою команду, команду профессионалов, обязательно подписывайтесь на мой, на мой канал YouTube, если это видео для вас было полезным, обязательно ставьте палец вверх. С вами была Екатерина Клопенко, до новых встреч!